Ну вот, сегодня 4 февраля. Поймала хвост заката. Привет всем, ребята, друзья, мужчины и женщины. Не знаю даже, отчего души так грустно. Ну, просто спойлер. Идет девятый день войны в Украине. В Украине. Из-за чего. Идет эта война. Но объясните мне, напишите на страничке. Вталкивает, что восьмой год, что восьмой год. Никто не звал. Никто не звал. Прийти захватчиков, разрушить мир, захватить тот же самый Донбасс и потом кругом внушать людям, что что в общем-то, России права. 70% говорят, что это так. Но сегодня я сходила в парикмахерскую. За это время, полгода не было, а у меня корель выросла до плеч. Ну, как-то я не привыкла. Все короче, короче, короче. Удобно, легко и быстро. Да еще поболела тогда. Хотелось, чтобы все это обрезали. Ну, и обрезала. Такой диалог интересный состоялся у меня с мастером. Она у нее муж у нее у нее муж украинец, сама она русская. Они в Латвии живут давно, практически всю жизнь. А мысли-то такие. Она мне на мне говорила на душе. Ну понимаете, ну ведь это ведь они виноваты. Они там убивали восемь лет, что эти хопы такие -сякие всякие. Сначала я вроде бы вступила в дискуссию, потом все-таки умолкла и решила послушать, что говорит народ. Наша маленькая Латвия, маленькая лепая. В сравнении с огромной Россией, это вообще, это вообще песченка. Ну что там 2 миллиона? А теперь между русскими и, и латышами, украинцами и националистами, которые там сами разделились, кажется, так непонятно, какие-то распилочились. Ну, не ну, в общем... Разговор был такой, я решила, что не надо там особенно что-то говорить. Сидим потихонечку, нас стрижёт и мне рассказывают, что происходит в центре. Я-то от центра минут 10 автобусом, но поскольку я домоседка, да и вообще в последнее время сил нет. Смотрите, солнышко уже село. Никуда не хочется ездить, ни с кем не хочется говорить. Ну, а с парикмахером, ну как же не поговорить? В общем, я поняла, что даже в маленькой Латвии и латыши, и русские разделились. И самое главное, что большинство русских, как мне показалось, это не моя точка зрения, это то, то и ее точка зрения, что большинство за Путина я просто обалдевала. Я не понимаю такого отношения. Я не понимаю, как можно одобрять то, что убивает. Но любовь же нельзя насильным образом под автоматом завоевать, заставить себя любить. Это же невозможно. Это так же невозможно, как мужчина не может женщину заставить любить себя под пистолетом. Но это же просто настоящее насилование. Боже, прости нас всех грешных, даруй нам всем разум, благослови нас. Всем доброго вечера, доброй ночи, доброго настроения. И чтобы скорее всего это закончилось. Спасибо. Удачи всем.